Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем разговор о полезных свойствах пищевых продуктов компании Faberlic. И сейчас поговорим о таком продукте, как масляная растительная смесь Мастоп. Чем он интересен, этот продукт? Во-первых, тем, что он ориентирован в большей степени на женский организм. Почему? Это связано с особенностями его состава в нем два масляных компонента, которые содержат большое количество ненасыщенных жирных кислот и являются очень важными средствами профилактики и уникальный по своим свойствам именно в отношении женского организма экстракт капусты брокколи. Ну, во-первых, о свойствах тех масел, которые входят в состав этого комплекса Мастоп. «Маст Это масло канадского белого льна, который является источником омега-жирных кислот, и масло такого очень популярного сейчас продукта, как семена чиа. Семена чиа содержат большое количество растительных антиоксидантов, полифенолов э и комплексов, которые оказывают омолаживающее действие в отношении кожи. У нее очень хороший набор э у семян чиа, очень хороший набор микроэлементов, которые э Позволяет восстановить фактически все потребности организма человека в селении, в железе, в серебре, в марганце и других микроэлементов, которые необходимы для поддержания женского здоровья. Большое количество витаминов, в частности витамина Е, ферола, который необходим для работы э, половой сферы э, человека и является очень сильным природным антиоксидантом. И, наконец, третий компонент, который делает этот комплекс более специализированным – это экстракт капусты брокколи. В нем содержится очень интересное соединение эндол-трикарбинол. Чем оно интересно? Эндол-трикарбинол вмешивается в работу гормональной сферы. эндол тормозит ферменты, разрушающие половые гормоны человека и, в первую очередь, эстрогены. Поэтому индолкарбинол является препаратом, который поддерживает гормональный фон женщины, поддерживает его на уровне, необходимом для полноценного осуществления половых функций. Кроме того, в старческом возрасте половые гормоны начинают более быстро разрушаться в различных клетках, в частности в клетках печени, в клетках молочной железы. И индолкарбинол тормозит это разрушение, что поддерживает молодость этих органов. Поэтому такой комплекс, который называется маст который содержит очень важный компонент экстракта брокколи, является крайне важным для сохранения женского здоровья и функций организма женщины в пожилом возрасте. Компания Faberlic предоставляет вам возможность одновременно восполнять дефициты в организме человека ненасыщенных жирных кислот и поддерживать функцию, очень важную, звена человечества организма и его половой систему. Содержание вот этого компонента экстракта брокколи соответствует примерно 450-500 граммов той капусты брокколи, которую можно съесть. Естественно, это не сделать каждый день в таких количествах, но прием препарата Мастоп позволит вам поддерживать необходимый уровень этого компонента и поддерживать молодость вашей половой системы. Уважаемые коллеги, теперь вы знаете, для чего вам нужно будет применять этот препарат, как его продвигать, кому он ориентирован в первую очередь. Поэтому хотелось бы пожелать вам удачи и успехов в продвижении этой продукции и ее реализации. Успехов вам!